Давайте обо всем по порядку. Итак, мои дорогие, ваше первое событие. 3 июля планеты Марс и Уран в напряженной позиции, и у вас будут задействованы секторы друзей и сектор денег, не принадлежащих вам. То есть деньги, принадлежащие вашему партнеру, мужу, жене или банкам, например. Ну, в первую очередь, у многих из вас будет очень активная социальная жизнь в этот период. Марс в секторе друзей, групп, партии, которой мы принадлежим, он может принести очень активный такой взрыв даже в социальной жизни. Или вы, знаете, с головой окунетесь в свое увлечение или в свою какую-то политическую деятельность. А те, кто занимается спортом, может быть, так вообще просто из спортзала не будете вылезать. Ну, для вся эта вот такая деятельность, активность, она для кого-то из вас может быть просто для того, чтобы убежать от себя, от каких-то своих мыслей, забыться. Иначе, знаете, иногда мы слишком глубоко в себя погружаемся и приходят какие-то даже страхи. И, а знаете, для кого-то из вас, может быть, даже несмотря на вот такую вот бурную социальную деятельность и... Окружение, вот это постоянно быть окруженными какими-то людьми, но, может быть, вы ни с кем из них не чувствуете такой душевной связи. Ну, а с практической точки зрения могут произойти какие-то даже серьезные изменения в вашей финансовой ситуации. Особенно, если вы зависите вот от кого-то, от людей, от других людей или от каких-то от банков, например. То есть алименты могут изменения в сумме или деньги, полученные от вашего партнера или партнерши, или какие-то государственные выплаты, если вы ждете. Вот тут могут быть какие-то изменения. А для кого-то из вас вот эта принадлежность к каким-то группам, она может быть связана, например, с астрологией или эзотерикой, таро. Может быть, вы изучаете эти предметы, но у вас не все как бы получается. Ну, терпение, мои дорогие, все придет. Следующее событие. 10 июля новолуние. Новолуние в вашем десятом секторе гороскопа. А это у нас сектор достижений. Достижения в области карьеры, в области работы, сектор статуса, престижа. То есть новолуние это что-то новое, что-то новое может начаться вот в этой сфере вашей жизни. Либо какая-то новая лучшая работа, или, например, повышение по службе, или какие-то премии может быть получите премию или какие-то новые достижения для вас, но ну, а у тех, кто работает на себя, могут быть свои достижения, то есть свой бизнес, повышение уровня продаж, например, достижение какого-то финансового благополучия, а у кого-то поменяется руководство и придет новый начальник. Вообще очень хорошее время поднимать вопрос вопрос о повышении в должности или о зарплате, тем более что у нас 11 июля туда же входит Меркурий. Меркурий меняет знак. Он тоже входит в этот сектор десятый. И Меркурий у нас планета коммуникации. И может пом помочь вам договориться или добиться того, чего вы хотите. Но еще Меркурий в этом секторе он может поддержать всех тех, кто работает в сфере коммуникации. Например, если вы пишете, выступаете, например, с речами, или если ваша работа, например, связана с какой-то интеллектуальной деятельностью, или интернетом, компьютерами, вам в этот период будет просто сопутствовать успех. Меркурий вас поддержит. А еще Меркурий у нас планета коммерции, и очень тоже удачная позиция для всех тех, кто работает в области торговли, или, например, занимается транспортом, перевозками, может быть. Следующее событие у нас 13 июля. Венера. Венера соединяется с Марсом в вашем одиннадцатом доме гороскопа. Ну, у вас этот месяц – месяц общения, месяц повышенной социальной жизни. Вот во время общения с друзьями или единомышленниками, ведь 11 дом – это сектор друзей по интересам, кто-то из вас может и встретить свою любовь. Я же вам говорила, месяц будет у вас романтический. Если вы, например, активно занимаетесь спортом, то вы познакомитесь в спортзале. Кто-то на курсах, кто-то в художественной студии, может быть. Ну, а те, кто, может быть, занимается политикой, то вы встретите свою любовь среди своих единомышленников. И причем, знаете, роман может быть таким страстным и будет подпитан не только вот вашими чувствами друг к другу, но еще и интересом к общему делу какому-то. А еще одиннадцатый сектор у нас отвечает за наши надежды, мечты. И вот если вашей мечтой было, например, встретить свою любовь во время соединения Венеры и Марса, ваша мечта может как раз и осуществиться, мои дорогие. 18 июля Лилит, или как ее еще называют, Черная Луна, она у нас входит в девятый дом гороскопа. Ну, Лилит, она обычно нас испытывает, соблазняет, и поэтому э, надо быть осторожными. То есть э, могут быть какие-то странные поездки. Э, во время этой поездки вы можете, например, потерять деньги или попасть в какую-то трудную ситуацию. А если вы, например, общаетесь с иностранцами, то тут может быть возникнуть какое-то недопонимание или какие-то трудности в общении. По вопросам учебы тоже будьте как-то внимательны, что ли, осторожны. Вы можете, например, записаться на какие-то курсы и сразу поймете, что вам они совершенно не подходят или не нравятся. Или вам выдадут какой-то, может быть, липовый диплом, что ли. А те, кто связан с судами, например, то тоже вы можете получить либо неверные документы какие-то, может быть, неверное судебное решение. Следующее событие у нас 21 июля, Венера. Венера меняет знак и входит в ваш двенадцатый дом гороскопа. 12-й сектор у нас сектор всего секретного, это тайны. И вот у вас у кого-то могут быть какие-то отношения, любовные отношения, которые вы будете, например, от всех скрывать, или у вас могут быть, например, какие-то скрытые недоброжелатели, которым не нравятся ваши любовные отношения, например, просто завистники зависят, зави, завидуют вашим, вашей любви. Или, например, вы, ваш любимый или любимая, захотите от всех уединиться и уедете куда-то, туда, где мало народу, где никого нет, и будете просто наслаждаться своими отношениями, своей любовью, своими друг другом. Или вы, например, можете влюбиться в кого-то, но не захотите признаться этому человеку в своей любви и будете держать это все в секрете. Или кто-то, может быть, в Тане влюблен в вас, тоже может быть. 22 июля. Солнышко меняет знак и входит в знак зодиака лев. Солнце у нас управляет знаком зодиака лев, ему тут очень комфортно. А это ваш одиннадцатый сектор гороскопа, сектор друзей по интересам, групп, партий, которым мы принадлежим. Этот сектор у вас очень активен в этом месяце. Ну вот, сектор Солнце еще добавит. Солнце в этом секторе может принести еще больше общения, новых людей в вашем окружении, какую-то активную социальную жизнь. Но а еще солнце у нас знаки Здиака Лев. А это еще говорит о лидерстве. То есть, может быть, вы станете лидером какой-то группы или какой-то партии. Или, может быть, вы будете вести какой-то клуб по интересам, или встанете во главе какого-то коллектива или партии, может быть. Ну, а еще, помните, я говорила, этот сектор называют сектором надежд и мечтаний. И вот позитивная энергия Солнца, она может очень помочь вам вот в исполнении ваших каких-то надежд. 24 июля. Состоится полнолуние в вашем пятом доме гороскопа. Опять друзья, но тут близкие друзья у нас, развлечения, это хобби. Полнолуние полнолуние обычно как свет фонаря, оно высвечивает вот ту сторону жизни, в которой оно у нас происходит. Ну, в вашем случае это досуг и отдых. Тут кто-то из вас, может быть, начнет планировать свой отпуск. Ну а так как полнолуние – это еще и завершение чего-то, то есть, например, те, кто планирует отпуск за границей, может закончить оформление документов, паспортов или виз. А еще могут закончиться отношения с кем-то из близких друзей, то есть дружба перестанет быть дружбой. Ну, а кто-то может, например... А, а, да, пятый дом – это еще у нас сектор любовников или любовниц. И вот тут тоже, может быть, вы завершите отношения, решите, что вы не хотите больше быть любовником или любовницей, вы хотите серьезных отношений, вам не подходит такие, такой флирт. А еще у кого-то может стать вопрос с ребенком, например, ребром решите заняться, хотите захотите завести ребенка, может быть, еще либо второго или первого. 28 июля. Юпитер. Юпитер тоже входит в ваш пятый дом гороскопа. этот дом друзей и отдыха. Юпитер у нас в ретроградной движении. Вообще, когда Юпитер в прямом движении, он приносит, конечно, очень много позитива. Его даже называют ангел-хранитель. Но даже во время ретроградности он может принести много какой-то благоприятной энергии. Например, расширение вашего круга знакомств. Это еще полезные знакомства, это контакты, это друзья в нужных местах. Помните, говорила про детей, расширение семьи, может быть. Вы можете начать планировать детей, если у вас их нет, например. Или захотите завести еще одного ребенка. Вообще хороша эта позиция планеты Юпитер для всех тех, кто работает вот в плане, в сфере отдыха организации путешествий, например, или в организации досуга. Тут вот вам может сопутствовать какой-то успех. И последнее событие 29 июля. Планета Марс меняет знак, и входит знак Зодиака Деву. Ваш 12-й дом гороскопа. Сектор силу скрытого и тайного. Это также сектор одиночества, ну и еще и нашего подсознания. То есть вообще не очень хорошая позиция для Марса и, знаете, может внести какой-то беспорядок в нашу жизнь, какое-то чувство неудовлетворения жизнью, постоянные какие-то жалобы на жизнь, на судьбу, но и в то же время ничего не предпринимать для того, чтобы как бы исправить или, например, улучшить ситуацию. Ну, а еще Марс – это агрессия, гнев, и кто-то, может быть, очень глубоко в себе прячет эти чувства. Но вы знаете, такое чувство, что окружающие все-таки чувствуют это, и чувствуют вот эту вот натянутую пружину внутри вас. И, может быть, вы просто окажетесь в одиночестве, то есть людям не очень комфортно общаться с вами.